Конечно, в конечном итоге масло стало полностью прозрачным. Произошла полная очистка, в том числе и цвет. Изменился до прозрачного. Часть масла я отобрал, а оставшаяся осветлилась. Внизу остался осадок, который уменьшился в своем объеме. Вот такая очистка масла. Ректификация.